Diniors. С вами Дин, и сегодня мы будем играть в ФНАФ ВОРЛАУД! Начинаем игру! У нас есть персонажи Фредди, Бонни, ну и так далее. Начинаем! У нас все выпрано! Да, Фреддер! Привет, привет! Да-да-да! Собираем чипы. Да-да-да-да-да! Давай, быстрее уже! Давай! Ждем! Итак, у нас появился глюканый Фредберт. ¡Gracias! Сейчас музыку музыку хорошо затащили да. хорошо затащили мои. да да да да да а теперь чуть что-нибудь тут подкрываем да только пройти не успел, опять на меня атакуют. а, вы... а вы кто такие же или кто или мыши прикольно Мои Так, так, так, так, так, так. Пексики. Пексики. Пексики. Маску, маску. О, что-то было. то Все, Так, давайте. Вот, Пексики. Все. Да, да! Теперь собираем сундуки. Так. Эй, ты! Можем что-нибудь у тебя купить? Можем, не можем. Вот Эт. это. Кто это такой? Ты чё, пас Пиццу захотелось или что? Так, Макл. Не можем так начинаем Ого, входим довести довести здравствуйте, здравствуйте, сюда, сюда. Давайте, давайте. Так, сейчас у меня, по-моему, сейчас, сейчас. довести довести опять вы получай, получай, Получай, Вот, вот, Вот, вот, держи. Держи, Еделька. Нормально все. Ой, уже убили? <звы> Того уже грохнули понятно? Грохнули, так грохнули. Так, да, да, пройти, да пройти уже ты. Застрял что ли там, по-моему? И как? Вот, так по уши. Снова сундучок? Это хорошо. Это хорошо. Могу купить? Нет, не могу. О, Фокси, аж удивился. почему ты не можешь купить это? А? <сёк> да, не могу и все. Да и вы мы опять. Я пожалуй, полек на своих колечиках. Только лекачка. И цю дойти. Давайте. А, уже поздно, вс. Вс. Атя, и когда еще это? Беза... О, новый персонаж, новый персонаж! Бумбой! Здрасте! Здравствуйте, здравствуйте, давайте! Так, давай, гушаем. Пицца. Так, так, так, давай. Лэкаем. Так, это. Вот, вот, да. Давай. Фокси, давайте... Вот, вот это, давай. Сволочный. Давай-давай-давай, умираем уже там. Ой, кажется у нас проблемы. Все, полетали. Переключаемся. Так, Мангл. Да, давай-давай-давай. Давайте... давай давай учи, учи. Так, все. Хорошо, хорошо. Так, поучили. Так, как это там? А, нет, не то. Не то это. Так. Вот у меня. Да, все, у меня тут хорошо. Вау! Хуинский пони кошмарный. Здрасте, здрасте! Прикольный ты такой! Классненький. Значит, вот это. Так, все, персонаж, как как Кого мне бы поменять? Бум-бум-бой. Так, такой слабенький. Ну, не, не буду, не буду брать. Я еще хороший персонаж, но не буду брать. Хорошо, хорошо, тащим мы тащим. Пошли к Фредберу, поболтаем немного. О жизни? Да блин, на тебе. Вот, держите еще. Это одеты не Так, так, так, так, так, так, так. Вроде, получайте. Черена на укусом тебя. Сиди. Так, вроде сюда. Ну да. Так. Вс. его сундук, только не могу тут пройти то О, дробосейки! здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! на, Вот, вот, вот, держите, держите! Выдайте! Давай! Музыка, музыка, музыка, коллега! Давай, чика, ты можешь побегать? Чика, Чика, чика. Вот так. Чика, спасибо тебе. Сон. Что о, это у нас самое нас... Короче. Короче, оно. СП. Все, нам. Я сам себе да. Еще конфетти прикольно, прикольно, прикольно. Здрасте, Фредберг, дорогой, я хочу тебя обнять. это хочешь? Не хочешь? А, Катя, да заставка меняется, заметьте. Тут, когда мы перемещаемся куда-то точку, заставка меняется, видите? Переживай. Переключайся. Раз, два, три! Скажу три. Давай, переключайся. Во, выключимся. Так, так, так. Болтаем. <с»> Я все понял. А такой-то странный у тебя уши туда-сюда. Туда-сюда, уши, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну. Так, давай уже заканчивай свой диалог только подчиненная. У меня в команде есть умная. У меня есть в команде магов, но только она сломная, а это подчиненная. Все, как видите, Фредди пропал, теперь идем сюда. И я не ошибаюсь, это глюканный мир, ребята. Да, это глюканный мир, старый глюканный мир. Так, нам не сюда, не в огонек. прыгаем, надо куда-то... Тут надо куда-то поворачивать, а теперь уже Вагонек, вагонек, вагонек. Правильно, да? Все? Да? Прошел? Да? Прошел? Лабиринт, да? Прошел? Прошел? Да, прошел лабиринт. Так? Даю просто только хотел нажать, а вы сразу меня атакуете. На, земли, на, на. Так, так, так хорошо, все это дело -то. Хорошо, хорошо, хорошо. Шоу, круг, да, Да, да, да! круг, Бонни, никто не круг, кто это, по-моему, Бонни круг, круг, круг, круг, круг, круг, Если круг, куда-то иду, вот, теперь мы можем сюда выйти. Теперь может сюда просим Мы не будем говорить. Беруете? Мы должны куда-то. А, все, мы, да, открыли, открыли. Да, все. Хотя я, помню, что тут было это. Видите, я теперь могу двигаться. Видите? Все, Фредди. Здрасте, здрасте, да, да, да, да, здрасте. Так? Да. Да. Все, давай болтай уже там. Закончил? Да. Закончим, да. Переключи. Давай, сейчас город другой Фред подает, Не такой, а Теперь он чувак, и ты тоже. Должен... То есть я себе говорю. Ну, этому, за которого игра за Фредди. Так, давай. Да, я понял. Угу. Да, я понял. Угу. Сейчас попробуем тут пройти. Все дело-то. Так, так, так. Так. О, фиолетовый человек. Э, здрасте, здрасте. Так, кстати, почему мне не подается другой персонаж? Кстати, если я не ошибаюсь, тут надо куда-то в другую сторону пройти или нет? А, это зима. Сейчас откроем зиму и пойдем в другую сторону. О, да-да-да, нам зиму надо идти, в зиму, в зиму. Как я знаю, зиму О, здрасте вы. Так, сим, так. так, масло, масло, так, Кексикчика, спасибо. Да-да-да-да, да спасибо спасибо. Братаны, Бонь, ты хорошо играешь на гитаре. Кстати, вот. Можно куда-то сюда прийти, но я только не знаю как. Ну, хм, наплевать. Наплевать! Идем дальше. Кстати, вот часики, часики. Где -то, где -то, где -то. О, что вы такие? Мыкающие стали! Братаны, братаны, держите вам! Эх, простите, чуваки, я немного другого хотел. Хочется по-хорошему, по, по Всё, Держите, давайте. А вы что-то зависимая команда. Давайте уже. Протаны, протаны, давай. Давайте. Так. играй, Бонни. играй на Игра, экстракле Игра, Игра, Игра, со всех сил. И так. Ой, а его протана убили. Так. Давайте. Играем. Давайте, лучше, лучше. Держите, давайте, блин. Давай, Мангл. Стоишь-то! Ой. Так, все! Давайте! Вуч, луч, луч! Вс! Давай! Хорошо, держимся! Давай! Так! Так! Блекаем, блекаем! Спасибо, спасибо, братаны, хороший, хороший. Новый персонаж, новый персонаж. О, здрасте, сгоревший фокус. Я тебя трохну, не хочешь? Нет? Просто мне нужно твой, твой этот ресурс. Не хочешь, а? а? а? Ой, кажется, мимо попал. О, мы его грохнули, Фредди! Нет! Так, некаем! Так, о! Она глушила нас! Теперь держи! Держи лучом давай тебе. Так, забежать да, я не буду никогда! Мы не пробегаем с поля боя! Включаемся! Давайте! Порталы! Давайте, мы тащим, тащим, давай! Чика, давайте! Давайте, братаны, братаны! Так, снова уши нас! Но мы не сдаемся! нет мы нет мы никак не сдаемся! Братаны, давайте! Так, тебе лучше давай держи! Что? тебе лучше действует как-то? Я не понял! Еще нам укропнули, пацана! Ну что, ну ты получишь! Блин, у меня пацанов-то! Хорошо так! Держи, блин, держи! Шабик, давай лекай, лекай нас! Чика, лекай, лекай! Лекай! лекай. Давай лекай, лекай нас! Давай, у нас мало осталось, мало! Мало, давай! Держи, держи, чувак! Чувак, держи! Давай, держи, блин! так оглушились так все возвратились мои чуваки чуваки Британы! британы. с мало осталось человек мало человек мы сильные! мы попятим его да да да давай быстрее идти давай. Вы, вы что стоите блин? нет нет нет нет нет нет нет нет чика чика леком, леком. все все, все лекаем давай давай держи масса все переключаемся так, и в... там еще оглушение. Вот, вот. Ура! Да! Крохнули мы! Крохнули! Да! Есть! Есть! Так, это победа! Так! Что у нас тут? По команде все хорошо у тебя, чувак! Так, бомбой! Так, кого мне бы поменять? Фуксяшку я не буду менять. Я, пожалуй, поменяю кое-кого другого. Я здесь будет, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. Этого не хочу, не хочу, не хочу. Теперь вот этого место это. Все менял. Теперь, теперь, теперь. Вот, вот бомбой не знаю куда поставить, но не хочу его пожалуй. Или все-таки поставить? Только вместо кого не знаю. Например, место мангл. Нет, мне все персонажи нравятся, но я не могу выбрать кого мне поменять. Все хорошие. Пусть останется тут, пока не вольная. Усильным ну, персонажем. персонажа. такой слабенький. Вот такие сильные. Все. Гоу! Опять Амаронетка! Хватит уже три, еще две руки себе выращивать. Ты в будто пухок, а не каком то коконе каком-то. Так. Так, все-все-все. Мага, я не хочу тебя к тебе, я не хочу. Да... Отстаньте от меня! Я и так, сейчас. Похоже, так это что там? А, разбирать! Разбирать это хорошо! Дальше, дальше, дальше, разбирать, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, да? Нет. дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, ну попал. Его уже раньше грохнули. Все получили. Еще одного. Так, это уже набирать обороты. Это фантом мага. Она очень нам пригодится. Так, сами потом узнаете, что чего Кое-чего она нам пригодится. А, это понятно. Так, укус. Давайте, ребят, ребят, мы затащим, да? Да, мы затащим, затащим. Да. Птаны, птаны. Сейчас будет. Все, громко, громко. Да-да-да-да-да. Спасибо, да. Заработали еще новый персонажа, да. Не понял. А, вот. Да, просто нажать на все кнопки и все. Так, Татья, Надо первую найти, потому что первую где-то было там, э, в прошлых локациях. Теперь. первую. Здрасте! Только не успела. Получается, как не успела. Получается. Можешь повидеть? Можем. Можем или не может? Давайте. Сейчас свалить у нас. Легаем. А -а -а -а. Путаны мы Больше выживали. Мы выживали. Мы Но нормальные. Хотя мы и так не нормальные. Ну да, нормальные. Уплюнули у нас одному крохнули. Все, переключаемся у нас. Тех мам, купе. Так. Так, так. Держите, учен. Ничего не Шарики, а? Что за Вот. Шарики. Шарики. Зараза маленькая. <сос> да... Ё, просто... Вы меня задолбали! Вы слышите? Задолбали! Я... Я не могу... Одни... А а Сейчас вас Одни... Одни... Одни... Одни... Одни. Одни. Одни. Он не, не успел сказать, как уже моего товарища грохнули. Спасибо. Охотник. Спасибо. Так, лекаем своих бой умеет лекать, это хорошо. Погрушаем тебя сразу. Я помню, что кое-что какая атака. Можно исключать. Поднимаемся. Вот. Дверь, не помогает. Тогда переключаемся. Так, держи ка все, Вс. Да, да, да. Постарщили. Так, теперь выбираем какого-то персонажа. У меня тут довольно хранилище персонажей. Не хочу. Не хочу вот этого. Так. Теперь бомбой. Кого выбрать? Вот этого и вот этого. Я положил вот этого в пыль. Его я поставил вместо кого? Кого мне не нужен? Кто мне не нужен? Кто слабенький? Слабенький у нас магов. Но я поставил уже эту. Так кто у нас будет? Бумбой пока что тогда по подождет. Бумбой, тебе не повезло. Бумбой, ты. У меня два Бумбоя, не знаю, куда их потратить. Пока что... ну, Пусть подождут, пока я их выберу. Потому что я сейчас не могу, не хочу выбирать. Кстати, да магов? потом магов? уже заснувал, а Уже задолбали. Поняли? Ч ⁇ это Короче, я сразу вами попаду, чтобы вы не... мы потролились, а теперь тпхаемся Ведь бы типа, не будем тпхаться мы просто не понял. А, у меня зависло немного тут. Так. Ой, не боюсь тебя, чувак. Так? Чем мы откроем все эти локации, да? Все, все. Пойду уже. Рефрейд, появляйся. У меня уже мало времени. Кстати, я одну пасхалку заметил. Это не пасхалка, наверное, а пасхалка, не знаю. Надо, помните, ту тень? На. Надо пещерой, да. Пока что этого не будем служить. Вот, возенено походить. А потом, потом, знаете что? может и похватиться в другой мир. М ну, сначала я пожалуй это. Я это сделаю, а потом уже это сделаю другое. Так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А, блин! Мы не можем, да? Придется нам сражаться против Так. вот я, давайте-то путь. Давайте Войте! Мы тащим, чуваки! Мы тащим! Севасток, ХП? Что? Это, по-вашему, снесу. нормально? Он нас больше грохнет всем выжил мы меня персонаж персонаж персонаж команду то есть вот. Лучше себе вот трюца хорошая вот куда вот, хорошо у тебя получается я, не сомневался не совнимался ах ты что а? ах ты ж ты сразу Мою маму Я тебя отомчу! У меня пока не грома. Какой гром? Чико! Блин! У команду, давайте! Теперь Фредди тоже неплохой, Фредди! Мы тебе зададим веща! Блин! Лучи такими! Атаками. Говно ты сразу! тоже грохнул. Если мы живем, сейчас много хп! Много хп! И все, скоро будет победа! Победа! Да, чика все, осталось! Все, я не могу! Все, я проиграю. А я не могу. Я только могу бегать сюда. И все. Я могу только бегать сюда. И все, я могу только бегать. Все, мы проиграли. Первый раз, когда мы поиграли. Обычно я всегда выигрывал. Тогда меняем состав команды. Эти у нас лохари. Опа, блин. Вот ты. Не поменять на вот этого чувака. Вот ты тоже Бонни. Ты тоже нормальный, но только поменяю на этого. В общем на все хорошие чуваки. Все у нас тащут, все тащут. Все тащу. Кстати, пожалуй, поменяю я. Кого мне поменять? Так, это за кого? Так. Хм, сложный вопрос. Кого же мне выбрать? Кого же мне выбрать? Так, выброшу этого или этого? Кирилл Балязов, Два два чики и две чики, и, и два Фокси. Да, хороший выбор. Я, пожалуй, это сделаю, потому что это будет хорошо. Кстати, эм, ты об этих ты о манго говорил, что ли? А, ну да. Тогда магов. А, ты об этих говорил, да, точно. Снова тот же говорит. Дал команды. Спасибо. Кирилл балясов Спасибо. Я, пожалуй, так и сделаю. Проверю, у меня получится или нет. Так попробуем. Два Фокси, говоришь? Ладно. Два Фокси. Два Фокси. Ну, он мне так, пожалуй, сюда поставлю. Команда? Да. Итак, ладно, пожалуй. Так, первая команда будет у нас два фокси, понятно? Два фокси. Фокси у нас первый, этот, этот второй, пожалуй, будет. Так, вместо вот этого. Уберем вообще. Давай изменим состав моей команды. Два Фокси. Первый, второй. И две чики, да? Ладно, если ты так хочешь, я так сделаю. Вторая команда. Вторая команда, я пожалуй, выберу в этих Они сильные. Ну, и это не. Ну и магу не помешает. Так, может так использовать массовый рубеж. Так, так. Ну, вроде как. Понятно. Вот это, по... так роз. То есть вторая команда, да-да-да, первый мангл фантом, первая мангл, фантом мангл, первая, второй фантом был Бо бой, третья мангл, четвертая, четвертая. Фредди, ты, той Фредди, ты себя отлично ввел в бою, поэтому я его уберу. Нет. нет нет нет нет, -нет. пожалуй, я поступлю следующим образом. И вс у меня там. Я заменю его на бомбуя. Два Бумбоя и два манго. Ну, нормально как-то. Вот так. Только, пожалуй, я снова помню весь состав. Команды. Вот так. Так. Так, так. Так. Так. Так, так. так. вы меняйся, блин. Вот. А теперь уже вступаем в игру. О, энсклет 02. Хм. Угу. Понятно. Почему энсклет? Потому что я по форме его понял. Где-то тут мой энсклет встает и четного. Здрасте ты. Мы не виделись. Можем купить? Нельзя. Вау. Ты, меня -это <звучие> ты меня то меня напугал. <звучие> не пугай больше меня. Ты. Все, купили. Все, всех купили. Да. Поставили. Теперь сбой. Здрасте, Фредбер. То есть не Фредбер, а кошмар. Я забыл про название немного. Так. На, на третью точку телепортируемся и куда-то вот сюда. Ой. Давайте, Дис. Он сказал не зря. Это все. Скоро мне надроется новый персонаж, хотя хорошо мы идем. Так, Фокси да. Все, выиграли. Вторым атакуй. Понятно. Спасибо за совет. Спасибо. Спасибо за совет. Так, что у нас тут Мангл? Вау, ты продаешь вот это, да? Но я не могу это купить у тебя. Какие-то чуваки с косой. Сломанная Чика, здрасте! Ты тебя давно не видел? Атакую мир со всех сил. Со всех сил. Потому что она сильный персонаж, и а я сломанный. И она сломанный персонаж, поэтому.